Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Сегодня очередное полезное видео на тему ремонта квартиры своими руками. Видео будет полезно тем, кто планирует устанавливать межкомнатные двери. Видео будет полезно тем мастерам, которые устанавливают межкомнатные двери и ищут варианты различной установки. А также видео будет полезно тем, особенно, кто устанавливает межкомнатную дверь скрытого монтажа которая будет под покраску декоративку либо под любые отделочные материалы которые вы запланируете в своем ремонте решил применить дверь скрытого монтажа решил увеличить длину стены в спальной зоне и соответственно на 10 сантиметров заказал дверную коробку с полотном меньше чем дверной проем который у меня был от застройщика то есть заведомо заказал дверную коробку гораздо меньше чем сам дверной проем. И в этом видео я как раз рассказываю, как простыми подручными материалами, которые, возможно, у вас остались в процессе ремонта, либо у вас есть какие-то отходы этих ненужных материалов, в моем случае это был гипсокартон и пенополистирол после утепления балкона. Я вам покажу, как это быстро сделать, не надо тратить дополнительно никаких средств, и это сделать может каждый человек. В моем случае мне помогало. Вот со всеми этими процессами моя жена. Так что приятного просмотра, погнали! Нарезаем гипсокартон полосками по высоте дверного проема, но чуть уже, чем толщина стены. Протираем это все тряпкой, обеспыливаем и наносим монтажную пену схлапываем две поверхности и даем немножко отстояться чтобы на поверхности пены у нас появилась корочка после этого повторяем процедуру с другим листом и тем самым опять выжидаем после нескольких минут просто схлапываем две поверхности и поверхности у нас склеиваются достаточно прочно я в своем случае взял пену полистирол, у него толщина 5 сантиметров мы его отрезали и повторили ту же самую процедуру. Склеили листы гипсокартона. С пенополистиролом у нас появился вот такой вот сэндвич. Также выждали некоторое время для образования корки. Приклеили гипсокартон. Потом мы его оторвали. И через несколько минут опять приклеили. Так сказать схлопнули две эти поверхности. Все. У нас гипсокартон достаточно прочно склеился с пенополистиролом. После этого мы берем, грунтуем дверной проем, подставляем брус, который у нас получился, наносим также пену на дверной проем, приклеиваем, отрываем. И вся та же самая процедура у нас повторяется. Ждем, когда корка подсохнет и начинаем схлапывать эти поверхности. У нас получился вот такой брус который стоит в дверном проеме он достаточно серьезно держится у него есть небольшой зазор в два сантиметра который мы сейчас будем заполнять штукатурным составом то есть он у нас не вровень со стеной еще раз повторюсь а он у нас немножко в глубину заполняем все это добро штукатурным составом и собственно говоря ждем полного высыхания По итогу у нас получился вот такой результат. 2 см штукатурного состава с лицевой стороны именно внутри комнаты. Я заказал себе уже готовую дверь. То есть мне не пришлось дверную коробку подгонять и выпиливать. Она пришла уже с петлями и со врезанным замком. И у меня предстоял достаточно быстрый и легкий монтаж. По итогу у меня дверная коробка стоит на клиниях, ничем не зафиксирована. Сейчас просто беру и заполняю монтажной пеной и даю этому всему выстояться. Я установил дверь скрытого монтажа, она у меня стоит в плоскости со стеной. У дверей скрытого монтажа есть вот здесь небольшая четверть. Для того, чтобы заложить, можно было сюда штукатурный состав, шпатлевку, плюс там стеклохолст и различные материалы, которые закроют вот этот вот пенный шов. Смотрите, что я дальше делал. На дверной коробке у меня есть четверть, на стене у меня четверти нет. Соответственно, если я поставлю дверную коробку в плоскость со стеной, то когда я буду вот сюда закладывать в четверть на дверной коробке, к примеру, стеклохолст, или серпянку несколько слоев или еще различные другие материалы то соответственно у меня в этом участке на коробке все будет в плоскость с дверью а вот в этом участке у меня образуется бугор за счет того что соответственно есть толщина у материалов серпянка Неважно, стеклохолст имеет свою толщину. И чем больше слоев вы здесь наклеете, тем, соответственно, у вас будет больше бугор. И вам придется либо протягивать стену дальше, чтобы дать одну плоскость стене. Но она в любом случае будет по отношению к двери в разных плоскостях. Чтобы этого не было, мы специально вот здесь на стене выбрали такую же четверть, как и на дверной коробке. То есть по всему периметру двери. И с этой стороны, и сверху, и с этой стороны мы выбрали вот такой участок. Для чего? Для того, чтобы сейчас любой материал, который будет закрывать у меня пенный шов против образования трещин, можно было сюда заложить. Я в своем случае буду использовать гидроизоляционную ленту. Объясню, почему не серпянку, почему не стеклохолст. Стеклохолст достаточно тонкий, он не выдержит вот этих вот нагрузок, которые будут при колебании, открывании и закрывании двери. Серпянка, она сама по себе, а, сетка со временем все равно дает микротрещину, которая через год, через полгода при частном использовании а, будет просто разрастаться, и краска у вас будет облупляться по всему а, периметру пенного шва. Гидроизоляционная лента, она подвижная. Ее не зря используют для гидроизоляции ответственных участков, таких как там ванные комнаты, душевые кабины в строительном исполнении. Почему? Да потому что она просто не треснет. Я по тому же принципу буду сейчас ее сюда закладывать и буду ее приклеивать на саму гидроизоляцию. Почему? Я не буду колхозить. Закладывать ее в какой-то штукатурный состав, потому что гидроизоляция, как клеевой состав, очень хорошо ее будет держать. Соответственно, я сейчас просто буду разматывать, подрезать и приклеивать. После чего я уже буду заполнять эти участки, кто-то может ротбантом, у меня есть кнауф унифлот, я им заполню. После чего уже, когда я отшпатлюю все стены базовым слоем, я буду наклеивать стеклохолст. Стеклохолст у меня пройдет прямо вот до этой рамки металлической, алюминиевой. И, соответственно, еще раз перекроет вот этот ответственный участок, чтобы он со временем у меня просто не растрескивался. Следующим этапом наношу гидроизоляцию. Поверх гидроизоляции приклеиваю гидроизоляционную ленту, как я и говорил. После нанесения гидроизоляции гидроизоляционной ленты у меня остались в четверти зазоры, которые я буду заполнять штукатурным составом. В моем случае это Knauf Uniflot, в вашем случае это может быть любой другой штукатурный состав. Гидроизоляция высохла, и я приступил к заполнению этой четверти, которая у нас осталась после всех... Работ, которую я производил с этим дверным проемом и непосредственно с самой дверной коробкой. Собственно, все. Наша дверь установлена.